Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Трое из ларца одинакового лица. Три депутата народных из «Слуги народа». Вот Два мажоритарщика. Это Лаба Михаил Михаилович и Кузнецов Алексей Александрович. Остапенко по списку прошел. Ну вот, ребята, хочу я обратить внимание на этих депутатов и... Те, кто за них голосовал, помните, мажоритарщики, вот, вы за них проголосовали конкретно, за этих людей. В списках Тулана непонятно было, сколько там пройдет и кто там в тех списках, голосовали якобы за партию. Что они предлагают? Что они придумали? Они придумали внести изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и закон о порядке выезда из, Укра из Украины и въезда в Украину граждан Украины. То есть у нас была петиция, да, помните, о том, чтобы отменить запрет так называемый незаконный, но уже второй законопроект от слух, ну, дубинский, ладно, бывший, слуга народа, вот, но все равно туда он пролез под этим флагом. Запретить и, и, и Запретить и разрешить То есть схема одинаковая у них То есть как у Дубинского Так и у этих ребят Одинаковая схема Так вот что они предлагают Кому они предлагают разрешить Ну то есть расср... Отсрочка Не рассрочка, Отсрочка Отсрочка от призыва на военную службу Во время мобилизации Забыли что у нас есть бюро экономической безопасности Украины Этим ребятам точно нужна отсрочка. Вот. Точно нужна отсрочка, и поэтому нужно внести изменения вот, в эту статью. Поэтому все. Э -э... Предлагают. Э -э... И еще и предлагают э -э... лицам с инвалидностью, а также лицам, которые обозначены в абзацах 4 -м, 12 -м, и 12 части 1 этой статьи, в определенный период могут быть призваны на военную службу По их согласию и проходить военную службу В границах области, в которой зарегистрированы или проживают То есть, э по согласию ли людей с инвалидностью И там лиц, которые имеют отсрочку Других, большой перечень, не буду перечислять Можете посмотреть самостоятельно То есть, хочешь служить? Зеленое, служи Ладно э Следующее, что еще хотят они самое главное? Самое главное это то, что у нас как оказывается э, все это время у нас был запрет незаконный и все это понимают люди, которые имеют юридическое образование, адекватные люди, которые имеют юридическое образование, что нигде законом у нас запрет для людей как тут пишут, громадян человеческой стати, ну, написано уже сразу некорректно, ну, это ладно. В общем, статью 3.1 дописать хотят в закон, который предусмотреть, что граждане Украины человеческой статьи веком от 18 до 60 лет, заборонено выезд за межи Украины под час действия военного стана в Украине. То есть, то, что сейчас якобы запрещено в законе нигде этого нет почему потому что ну вот нет если бы было они вносили бы уже второй раз это два то что вот уже в последнее время было два еще до 22 законопроекта было еще до 24 февраля они были в раде на сайте верховной рады но потом их снесли почистили ну на сайтах новостных они остались я потом как-то о них тоже расскажу вскользь что как готовилось я вам покажу, откуда готовилось наступление на права граждан Украины на выезд из Украины. Вот, покажу вам это. Вот. Ну и в общем они все это решают узаконить. То есть граждане Украины, которые указаны в части первой статьи, имеют право выехать за границу Украины во время военного положения. Если они совпадают, подпадают под нормы, если они подпадают под нормы. Ну такое вообще... Ой, фантастика, если они подпадают под нормы. Ну, такое ощущение, что писала моя, не знаю, бабушка этот законопроект, если они попадают под нормы. Граждане Украины, вы попадаете под нормы. Ой, ну смешно, и в то же время плакать хочется. То есть они фактически признают, что закон, законом ни одним не установлено этого ограничения да, на выезд запрета. Вот, открываем пояснительную записку, тут вообще интересно все, ну, ла-ла-ла, в связи с тем, что необходимо, и, то есть, смотрите, пункт четвертый. Вопрос порядка выезда из Украины граждан Человичей стати, час дии военного стана в Украине, урегулировано только вышезгаданным указом президента Украины, а не законами. Да я вам больше скажу: даже указом президента Украины не написано там: Забороны ты выезд громадянам Украины, человечей стати. Нет там такого. Вот. Поэтому мы предлагаем дополнить закон Украины о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Крым новой статьей, ну, вот этой, которой я рассказал. Понимаете, в чем суть? Они палятся. Да ставьте уже как есть. Но оно же работает. Ну, чего это? В общем, фантастика! Вы решили пытание. Ну, в общем, почитайте, что они тут пишут. Но уже, я же говорю, второй законопроект такой, Который направлен только на запрет. Подписывайтесь, ставьте лайки. Делитесь этим видео. Многие не знают и сомневаются, да, я же говорю, я с самого начала вам говорил и говорить буду о том, что этот запрет установлен незаконно. Берите решения письменные о запрете выезда из Украины, которые выдают на пунктах пропуска, когда вы пер, пытаетесь пересечь границу. Даже если у вас нет там, ну вот вы просто, есть там один у меня человек, комментарий, он часто пишет. Я живу рядом в границе, меня не пускают, я вот тут хожу, мониторю. Пойдите, возьмите решение это письменное. Да подайте в суд. Да Чем больше этих исков будет, тем быстрее они уже поймут, что много людей. И это все можно писать, и компенсацию. Многие теряют работу, пишут. Я не могу там выехать, я там дальнобойщик взял машину, кредит, плачу кредит, фирма, плачу налоги, семья там, квартира и все такое... Причитает он мне, адвокату, понимаете? Ну, я тебя все прекрасно понимаю. Ну, хорошо, тут уже 4 месяца тебя не выпускают. Что ты сделал для того, чтобы защитить свое право? Или ты думаешь, что я вот только этим и живу, чтобы кого-то пойти и там сопроводить до суда, до самой последней инстанции? Ну, ну, ребят, я также в такой же ситуации. Я, в принципе, и не, ну, некуда мне ехать, ну, я не, не, не собираюсь там ничего на море, вот могу в Одессу поехать. Ну, то есть, как бы, не обременен никакими кредитами заграничными и так далее. Вы же, вы же, все в ваших руках. Действуйте. Ну, возьмите хотя бы эти решения. Да давайте я составлю, на какой-то вот у меня есть, какой-то шаблон иска, да выложу. Будет это полезно? Если будет полезно, шаблон иска, который будет содержать, ну, там можно будет менять, что Обстоятельства, при которых вам выдали это решение, э -э и дату решения, пункт пропуска менять, фамилиями отчества и суд, куда подавать. Все, я это сделаю, выложу. Если наберу, не знаю, 100 лайков, если видео это наберет, сделаю такой иск. Делайте, все, не надо платить. Вы же поймите, я не наживаюсь на чужом горе. Абсолютно мне <клес> не есть чем заниматься. Вот. Не есть чем заниматься. Я просто за то, чтобы вы, ну, вы же понимаете, что, э, вот как статья есть, да, в Конституции, незнание закона, законов не освобождает от ответственности. То есть вы должны знать это все. Это не обязательно, что вы идете к адвокату. Просто, вот в, сум, в чем суть, открыть закон, почитать, понять его, большинство сможет. 90% людей, которые умеют читать, Книжки, да, вы же понимаете, в чем в книге написано. Так и в законах, они пишутся простым языком в большинстве, в своем случае. Вот даже вот этот пример. Бытовым даже иногда пишут. Вы поймете, о чем суть. Разобраться там, подсказать, ну возьмете консультацию какую-то. Возьмете, пойдете, все будете самостоятельно это все делать. Вам главное, чтобы написали, и вы прям вот... Все по пунктам разы изложите, тоже в суде, не надо там ходить под ручку с адвокатом. Не обязательно это, понимаете, вот чё, к чему я. В общем, если видео наберет 100 лайков, я с обещание даю, что в течение недели я на... накидаю шаблон иска, для того, чтобы вы брали эти решения и обжаловали их в судебном порядке. Поехали.